Медь злоба чешится, все вокруг дрожит ей не в на рассвет смотреть, обнажаются острые ножи. Может быть, и так, мой любимый брат, мы последний раз видимся со Войско ей окружает нас Мы спиной к спине принимаем Бог. Развернись плечо, размахнись рука Еще раз, еще отдалей врага Развернись плечо, размахнись Праведный, дай нам светлых сил Не гореть в а не тонуть в воде Распоясалась нечисть на Руси Боже, дай нам сил устоять в беде и прощуров позвала земля, боевой отряд с неба тянется, После долгой ямы я заря мой народ родной просыпается. Развернись, плечо, размахнись, рука еще раз! Еще отдали, врага Развернись Плечо Размахнись Рука Еще раз Еще Развернись плечо, размахнись рука, еще раз еще отдалей врага, развернись.